Кстати, раньше магазинчик какой-то был еще. Рамон Опторк, Рамон, Рам, блин. Еще раз. Рам Чего? Татьяна. Привет, друзья! Приехали мы в Рамонь, одно из любимых наших мест съемок, потому что здесь находится заброшенный сахарный завод, заброшены научно-исследовательские институты, заброшенные больницы, очень много крутых классных объектов. Сейчас же мы нашли еще один прекрасный объект, который, в принципе, еще не сильно размародерен, но, конечно, оставлять желать лучшего. Это научно-исследовательский институт, корпус, административные корпусы. Здесь раньше проводили исследования сахарной свеклы. Я не знаю, зачем делать целый исследовательский институт ради сахарной свеклы, но он считался очень-очень крутым. К сожалению, сейчас не все остались здания в хорошем состоянии, не все работают. Есть еще парочку зданий, вот допустим, вот тот вон здание, это тоже административный корпус. В, в, не, административный корпус не... Сейчас посмотрим. Так что, честно сказать, надоело уже ездить по деревням. Слишком много деревень, слишком много снега, слишком много вол волчих, волчих воев. Надо чуть-чуть как-то разнообразить контент, так что я знаю, в принципе, что у нас э, такие вот места, они как-то не очень пользуются популярностью на нашем канале, но простите, люди, надо разнообразить что-то. Так что, кто с нами, ставим лайк, готовим чай, приятного просмотра. А перед просмотром этого ролика хотелось бы рассказать о крутом подарке. неуведающая роза в коробочках. Цветы изготавливаются из мыльной эссенции и эфирных масел, поэтому они никогда не завянут и будут долго радовать вас. Розы имеет приятный ненавязчивый запах и отлично подойдут в качестве подарка или комплимента по любому поводу. Осталось всего неделя до главного женского праздника. Поспешите заказать, а ребята постараются вас удивить. Ссылочки в описании. Не, ну вообще он ничего чего-то должен быть, не просто ни. Ты что-то там не договорил? В НИИИСССИМ. Это поселок так называется. Он и этот так называется. Ну вот, ты же не договорил. Сейчас я же тебя... сказал научно-исследовательский институт сахарной свеклы? НИИ сахарной свеклы? Всероссийский научно-исследовательский вообще... институт сахарной свеклы. Вот. Будем. как тут безлюдно, это вообще жесть. Так там как-то перелезать не очень-очень-очень. Калявый. Думаю, не стоит шатать. Достань да топорик. Я, я только гвозди загнул. Ты не полезешь сюда? Куда тут еще лезть? Давай руку. Да давай-давай. Слушай, я вешу 80 килограмм. Держи меня, соломинка, держи! Фонарик доставай. Сейчас. Который ты дом забыл. Не, не забыл. Конечно, мусор здесь немерено. А, вот здесь был магазин раньше. Ну, там по улице люди едут. Угу. Да и там мелкие какие-то. Старая витрина 2004 года Плакаты несят. Не знаю насколько достоверные Ох Вот это жесть Тут типа ми местного мини базарчика Устроили наверное Когда не закрылся По моему от счетчика А это вот что такое? Что это могло быть? Холодильники. Холодильники, как да, по-моему. Витрина прилавок VPS написано. Знаете, что мне еще нравится, кроме ложечек? старые счеты советские книга жалоб и предложений нет, нет. <с> смотри перепутали короче скорая помощь и милицию перепутали номера и стрелочками подрисовали <с> свидетельство физическое лицо Козлов Валерий Алексеевич. Вот по-моему его фото там висит предпринимателя. Чей был. Что Че это такое? Витрина, там висели все а. это вот один из сгоревших, по-моему Цехов Вот чем я люблю такие, вот именно такие съемки Индустриальные Всегда не знаешь, где вход и как его найти А когда находишь это, прям удовольствие-удовольствие Где-то должен быть вход По-моему нашел По-моему, да Чувствуешь, как химия воняет Давай Воу. Ушел Твою мать Зря я гамаши не одел. И как тут пробираться? Нам надо в тот, куда как-то пробирать Ступай аккуратней Так, главное сверху... Пос... Толкни эту доску Сейчас вот все рухнет Нормально Химией, пахнет сильно очень. Жесть, да? Надень что лицо. Здесь была химическая лаборатория этого сахарного института. Надеюсь, вредно вредных хими... Твою мать. Теперь понятно, почему так химией пахнет. Ты глянь. Просто трэш. Ха. Надеюсь, мы не траванёмся. Пишки поиграли, наверное, с реагентами. очень много разных химикатов стоит пирогалон пиро что-то что-то слово пиро очень похоже на огненное что-то да. а ну да это римская свеча на фальшфейр какой-то похож Полная вообще. Если полная, значит сода. Варигидрат оксид. Она даже закупоренная. Да тут Хайзенберг бы радовался бы. Донецкий словно, боже, глаза щипет нет суксосно-кислотный основной я надеюсь мы не сдохнем так я сейчас фоткну я думаю лучше отсюда валить подальше у меня ж глаза просто шипят от всей этой химии очень много всяких бумаг лежит картотека видимо какая-то была тортики старые здесь хоть химии не воняет уже хорошо что не знаю стоит ли нам идти на верхние этажи? учитывая их состояние но подвал бы я посмотрел подвал должен быть большой конечно половину засыпалась глянь еще тут старые печи в подвале стоят отопительные раньше же все это дровами топилось. Я нашел очередное крутое дерьмо, из которого мы можем сделать приключение. Там есть узкий тоннель, к которому надо ползти, и я не знаю, куда он везет, ведет. Так что можем опять найти. Я думаю, мы его и так найдем. всех всяких туннелей. Тут Кольска, кстати. да на крыше точно ничего интересного ну, да, надо так посмотреть ну посмотри я посмотрю как ты падаешь весело друг называется блин хотя даже есть ничего блин я что пешком домой пойду что я тебя до машин дотащу будешь вести Странно, учитывая, насколько тут все исхожено, почему здесь столько химикатов еще осталось. Потому что они, наверное, копейки стоят никому не нужны. А ты глянь, so much kokain <ролевый> Кстати, вот отсюда мы вошли Давай коротким путем потом Да, вниз сразу Ага Толки высоченные. Три с лишним металла. Да. Оп. Вот, кстати, туннель идет тот. Ты про этот? Ты, ты хотел тут ползти? Может, не надо сюда наступать? Примечательно, что за стенкой это садик. Часто можно видеть вот такие сломанные игрушки. что тут скользко. Позум. Практически... Ау. Oh. Oh. Oh. Ну, ладно, пошли. Так, скидываемся, Димки, на зубы. Лечение. Это профессионально уже травма. Да, уже какой раз, а?